Это... далее. Л Леша пишет. Лучше бы аниматом писали. Ой, сидя, так это, Лё, доходило бы. это ж доходило бы, это польза была бы. Вот. А так что они пишут на какой-то шкарябице. Мы тут кидали, что тут будет. Он что-то на латышском, непонятно. Надо это сейчас, кстати, показать. вот смотрите, эти самые. Давно это было уже, да, вот, но. Ладно, давайте. Покажем. И а и, и молдавская же ведущая тоже, да. Ой, фу. Так, ладно, давайте видео рисунчики. как потом раз, это же через некоторое время, в отставку быстро, все-все-все-все, уже там пять или сколько-то сроков было, вот, а теперь уже все. Потому что все. Потому что клоны, клоуны закончились. Да, для, заменять для, для нечем, вот, Понимаете, дело в том, что, ну, может быть, кто-то из этих самых, да, из супер продвинутых так достаточно, потому что, ну, просто тошно смотреть страшно. Mm -hmm. Вот, Если кто-то из супер продвинутых скажет, да нет, это типа последствия синдрома, или там наркоты какой-то. Да ни хрена. А, видел я этих самых, да. Это именно биоробот просто-напросто уже отключается. Это глючит его. Это именно конкретно биороб. Да. Такие вот пироги. Так, далее. <coughs> это первое вот это было. Что-то да. давай, а, ладно. А? По, -по, -по а, Друзья Жарко. мои, никогда. Никогда, Нормально. не развязывайте узлы когда они крепко завязаны в пакете я вот сегодня была на рынке и в родительской лавке купила печенье но я как видите узел не развязывала я просто разрываю пакет уже перекладывает печенье сюда. Вы улыбнетесь и скажете, неужели продавец будет свою энергию негативную переносить на вас? Может быть и нет, но вы никогда не узнаете, какие мысли и какие печали ее в этот момент тяготили, когда она завязывала этот узел. Самого вот, роня Я э, возможно это тоже из разряда пере ну как перестраховаться, перестраховаться слишком это самое на это обращать внимание вот, что там кто там узлами, ну как, как примерно вот предыдущая про державников, что перебор, может быть, и здесь тоже перебор с этими узлами. Вот. но иногда я как вспоминаю как с каким остервенением уже отработаны автоматически такой тот самый женщины мужчины в базаре на рынке завязывают эти узлы с вот этими вот резкими быстрыми движениями вот особенно вот. на этом блядском холоде вот. ну естественно когда да. утомленные уже до усрачки вот вынужденные такой работой которая проклятая абсолютно она не нужна никому потому что надо зарабатывать на хлеб на суть Задумаешься, хрен вот, его знает. Вот это вот э, не принимайте во внимание вообще этих, ладно, сейчас уберу пока. Не принимайте во внимание вот этих всевозможных только в минус, только в плюс, только в крестик, только еще куда-то, да. вот Хоть в ванальное отверстие, хоть куда угодно. Это бред. Вот это вот не воспринимайте, отвергайте полностью. Но вы ж поймите, дело в том, что существует обыкновенная бытовая а, ну да, магия. Вот это, сказать, Но да. от этого никуда не деться. Понимаете? Ну никуда не деться. Это все существует. Поэтому, опять же, когда человек в сердцах особенно, что-то такое, блин, этот самый, то... Этого стоит опасаться. От этого надо подстраховываться, блокировать это все это дело. Вот, Поэтому вот обратите на это внимание. Ну, вот, вот почему это? Посуда, к счастью. А потому что она бьется почему? А потому что ругань в посуду, как это самое, последнее в действие туда свое влаживается. И бух, разбил И это все негативная энергия раз, разбивается. Почему? Типа ж, к счастью. Но только опять же никогда когда сам ее уродил, а когда именно ссора идет. Ну, вот, по, это да, бьется к счастью посуда вот, Поэтому вот, на вот эти темы Как раз надо бы проводить семинары Вот это общение Опять же нужно этот самый, чтобы собирались Приходили на вечерку, предлагали определенные темы Это вот нужно прорабатывать Это нужно очищать а Искоренять возможно все вот эти вот глупости да, Когда безусловно. ты определенным ну, образом Влияешь негативно, а почему? Ну потому что это бытовая Она на, влияет на всех вокруг На родственников в первую очередь а приходят какие-то эти самые подписчики, подписчицы, хрен знает куда. Плохо сказал, да. Вот, да. хрен знает куда. Баблосики несут, утра, валят. Больше того, может быть, буду скоро писать, плохо подумал, мысли преступления, как в это, по Орвелу. Шатаются а. по всяким этим самым ресурсам, каналам, а потом, ой, блин, а что ж так плохо? А потому что надо прислушиваться к тем, которые самые продвинутые, да. И опять же, мы все темы осветить не можем. Вот по одной простой причине. Потому что э, те темы, которые вопрос возникают, мы осветим. Из потока покажем действительно, как нужно. вот, Если вопросов нету, выхватывайте. Выхватывайте. Так, вот. Миша. Помогли. Пример, да, есть, а, вот эту вот сегодня буквально произошло сегодня я очень сильно расстроился так вот с утречка так обиделся на кое-кого не буду освещать в эфире на кого. громко сказал да ну это все на и матом вот так вот конкретно и минуту свет вырубило нахрен во всем доме вот так вот скачок напряжения какой-то был ну, вот такие пироги так что это все есть и это надо ну аккуратнее быть Словом, можно и как говорится, и дырку в человеке пробили. Да. Значит, что я не знаю. Вы можете мультик про перепелиху, как она там, волосом своим. Это шутка шуткой, а она имеется в виду, через энергоинформационные тела пробивала вот это вот. Да. Такие пироги. Передай микрофон. Да, Михаил Михайлович, благодарим. Поэтому, опять же, будьте добры и не будьте этими самыми да, проводниками зла. Вот. Мы же не сферические кони в вакууме, понимаете? Мы э, идет взаимодействие каждой живой души. С другими, с окружающими, со всем этим пространством и с другим сонмом вот этих вот душ. Поэтому надо быть добрее, чувствительнее. Первый кон мироздания. Не навреди никому и не позволяй, чтобы тебе э, вредили. Так, двигаемся дальше. Попов. Да, она завязала, я развязал, но ничего не взял. Может быть, что-то есть, но повлиять может это на низших, на человека не повлияет. Тоже хорошо, да, Миша? Да, правильно, ну, это, опять же, Это надо просто иметь в виду, да. Так, поехали. Дальше. Так, это мы показали, да? Друзья Так. Так, это вот это тут. Да, вроде а, что вроде что. Я не поводу по, вот этих узлов. Не дай уже есть такое выражение. Я с чем-то завязал. Так, вот. началось. Не только, наверное, на начало, а вот он да, стартовал да, да. с этого. Да, я стартовал с это хочу. Блядский этот вертикалочка. Вот это из разряда, ну опять же, она нас за шо и... Вот ну. это вот мы несколько раз рассказывали, да, о своей, так сказать, о своем опыте, да, 14-15 год, как нас крыли конкретно, да, артой, минометы вот эти были, Круглосуточные, многодневные вот эти обстрелы, которые, ну скажем так, прекращались на то, чтобы там, я не знаю, перекур сделать какой-то, ну, стволы -то эти быть. самые, чтобы постыли немного, да, а так опять потом этот самый, да, вот, или БК подвезли там пока разружали, вот такие пироги. Поэтому вот, крайние две недели в Славянске, да, это через день была вот такая вот да. Вот ну, теперь вот к этому, как я напоминаю, да, о а нас за что? Понимаете, обраточка пришла, вот она, обраточка пришла, вы э, пришли сюда за каким-то хреном, да, вы зачем-то пришли, объявили отошечку да, пришли на Донбасс убивать обычных людей, Те же, которые граждане Украинской ССР, да. Ну, вот. да или даже Украины, в которой, и те, mm -hmm. которые пришли, тоже проживают, и те, к которым они пришли, тоже проживали, вот и, как -то вот... вот. и когда вы это самое пизделишь, вот да, вот с шахтеров, которые без оружия, без этого самого с минимумом быка, блин, вот, вот можно было чмырить, это самое обстреливать, да. А... Мирные города и поселки, да. Блокпосты наши это самое. Вот. А теперь, блин, оказывается, война пришла, да. Теперь уже какие-то вооруженные силы пришли. Не шахтеры, у которых одна-трехлинейка, блин, на этот самый, на один на целый блокпост, да. СКС. Вот. Или СКС, да. Вот. Такие операции. А что-то по Вот теперь послушайте, да. Начинаем раздупляться. Самого рання, блядь, вчера как блядь, пиздячить, сука, блядь, до вечера, нахуй. Потом у них, блядь, перекур, блядь. Потом опять, сука, полночь, блядь. Тут опять, сука, с самого ранку, нахуй. Греб тут дух, сука, бабах тут дух, бу бубух. -бу -бу. Доброе утро всем, мои хорошие. Как классно, да. ролики идут, прям вот, как вот видите, отражение самое, да? этих вот, самых. Все, мир меняется. Начинается ну, раздухление, <свят> она зашел, все это дело. Да, но ну, этот. Который типа воюн какой-то, который начинает только понимать, да, ну опять же, вы же видите, вот где-то далеко, очень далеко вот эти раскаты идут, где-то прилеты, да, ну далековато это, понимаете. А если бы эти прилеты были конкретно, по этому месту, где этот боец находится, да, вот, ему было бы не до съемок все это дело, да, и бабах-бубух, вот, это вы еще пока не хавали все это дело. Вот когда нас крыли действительно тяжелой артой круглосуточно, да, а засыпать-то хочется, все равно отдохнуть-то хочется, а заснуть невозможно, потому что когда рядом ложится тяжелый калибр, вот, у вас потроха, вздрагивает, да. екают так, спать и, урывками приходилось, и вот кроме этого самого, как Володя, да, как он там это сам выражался, вот, ну кроме как твою мать, больше не это самое, потому что это диафрагма вот так вот Ёкнет сюда, под это самое, блин, все, и опять бух туда вот, все, затихло. Бен <смех> роттен. <смех> <смех> это прекрасное выражение, придуманное славянское. Немецкое, да? немецкое, <смех> <смех> если вы не поняли. Вангел. <смех> Позывной Вангел у нашего Володи был, да? Вот, вот он этот самый, когда вот так вот, да Бен роттен, блин. А через дело в том, что это самое, только глаза закрываешь, только начинаешь отключаться. Секунд через 20, через 30, не минут секунд. Опять же, тяжелый такой, рядом где-то там, ну, может, в десяти метрах, может, 20, только. Хуяк! И опять-то вот все вот это вздрогнет, и опять ебан рот. И так вот, всю ночь. Ну, кто как, где, кто на этот самый, да, Ой, на каких этих самых был, да? Ну, ладно. Так, вот, Давайте послушаем вот это. Вот эта вот девчина, она вот проснулась, да? Проснулась, она понимает. Достаточно молодая. Ну, вот она вспоминает, что был единый Советский Союз. Что это была Украинская ССР. Да? Да, вот, а не какая-то пидоросня. Вот давай, давайте ей дадим слово. Да не надо. Видно все. Вот эти кручения. Мне вчера в комментариях написала какая-то девушка на стриме, мол... Ты что, глаз народа Украины, мы не хотим дружить с Россией, мы хотим в Европу. Вчера на стриме был какой-то парень, он говорит, я с 2014 года воюю, я с Донецка, но воюю за Украину. Мы не хотим быть с Россией, мы хотим быть с Европой. Так вот, Федерация вонючие, я от лица всего советского народа. Я, как потомок граждан великой страны, которая победила, всем официально вам заявляю, кому хочется в Европу. Чемодан, вокзал, нахуй. Хотите в Америку? Нахуй. И Зеленского с собой туда прихватите. Оставьте, пидоры, Украину в покое. Западная Украина, вы украиномовные чмошники кто воюет до сих пор за мову. Вы сами, блядь, не знаете даже двух слов, как связать на широй украинской мове. Бо вы перевертенята, вы уже переїбалися с руминами, с поляками, с венграми, Кого у вас только там на Закарпутте, блядь, нема. То яке вы можете право мати открывать по і и сказать русскомовному населенню, что мы должны уехать из нашей страны. Я официально от лица всех нормальных граждан Украины, которые сейчас запуганы, боятся и не могут блядь, сами побороть фашистский режим, хочу вам заявить. Мы не хотим в Европу. Мы не хотим в Америку. Мы хотим жить дружно с братскими народами. Белорусы, армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, чечня. Русские, великие русские, русские немцы Это все один народ И раньше не было чужих детей Мы не хотим гей-парадов Мы не хотим блядь, прав для ЛГБТшников Мы не хотим, чтобы наши дети отрезали сиськи с 14 лет Мы не хотим, чтобы педофилы воспитывали наших детей И не несли наказание в тюрьмах за изнасилование Нам такая страна не нужна если вы хотите, чтобы ваших детей воспитывали, блядь, в детских садах 4 третьего 3 класса, рассказывая, что ебаться в попу это хорошо, собирайте свои чемоданы и уебуйте в эту ебучую, великую Европу, блядь. Оставьте нас, постсоветский союз, в покое. И дайте спокойно задышать всем остальным. Во имя наших едов, которые погибли, переворачиваются в могилах, когда вы памятники им сносите. Суки плешивые. Прекрасная речь просто, прекрасная, вот, и да, на серии мови все правильно, понятно, ну, как советское, так сказать, да, наверное, обучение да, украинское. Вот она, между прочим, говорит, действительно, на серии украинский, то есть, как было принято в советское время, когда формировали мову, вот, было принято, взяли диалект за основу украинской мовы, взяли диалект Полтавско-Черниговский. Вот она произносила все очень грамотно, правильно. В отличие от того э, Мерзоты... Которые вот пытаются эти самые сейчас озвучивать, вот эти современные. Ну, мы сто лет не смотрели, ну, эпизодически только прорывается что-то такое. Да ты да помнишь, это... вот эти Иплес ролики, Рагули, вот эти Западенские, они не по-украински по они говорят. Действительно, а не возможно. Собачья, блин, этот самый. Не членораздельная речь. И оно считается, блин, этим самым. А, такие вот пироги. Так что видите, вот оказывается, оказывается все нормально. да, Но, вот, к сожалению, понимаете, к сожалению, приходится, приходится вот так вот. Мы не хотели этого. Безусловно, да. И мы предлагали. Больше того, мы вот сыном пострадали за это, что мы предлагали по мирному это все дело решить. Теперь да. подтвердили, что мы из-за этого пострадали. Правы. Вот, вот такие вот пироги, да. Вот теперь, опять же, вот понимаете, вот есть здравая да, которым не нужно пиздюлина. Вот понимаете, вот этой девочке, вот пиздюлина не нужно Вот этому, который перед этим говорил, что. Гупают и Вот ему, да, вот надо немножко пиздюлины. Но оно начинает доходить да, уже, да. да? Вот. А эти, которые по-прежнему там гей-парадов и, и прочего этого самого, что в попу это хорошо. Нахуй. Вот конкретно было сказано, нахуй. Но таких на самом деле, понимаете, таких на самом деле меньшинство. Ну просто меньшинство оно вонючее, понимаете. Вот как это где там было, да. Клоп мал да вонючий. Да, их вот наклепывают вот. в этих лабораториях. И их просто нужно, понимаете, их нужно было бы еще, ну как, вот в советское время было, да, понимаете, пидорасов же их изолировали. Вот, это была уголовная статья, если не это самое, в, раннем, в раннее время, это меди, медикаментозно это задавливалось вот эта хуйня. Но лучше все-таки принцип такой жестокий, но он абсолютно справедливый. Ну, как нам говорят по официальной истории, да, в спарте это было, да. Если, ну, получился какой-то недоебок, да, какой-то выблядок, вот, какая-то хуйня абсолютно больная, нужно просто мирно усыпить абсолютно в бессознательном возрасте, и все. И не было никаких этих самых. А так вот наши великие предки вот согласились, надо, блин, ебать всевозможные... Да, отселять э, зарику, да? Вот. И с этого начался пиздец. А надо рассуждать, как вот э, Рахман говорит, я согласен, потому что у меня отзывается все это дело, да? Как поступали э, не даорийцы, которые крутые вояки были, а как поступали харийцы. На подлете какой-то корабль, да, не подает этих самых э, признаков, э, что это свой. Нахуй! Сразу еблысь и нету проблемы, понимаете, нету проблемы, не нужно <с пытаться... Нету звездолета нету проблемы. Да, нету вражеского звездолета, нету этого самого вражеского корабля с какими-то там иммигрантами. Ой, блять, примите нас, потому что... Как там в этой сказке про лесу, да? Как там? Настолько жрать хочется, что переночевать негде. Переночевать негде получается. Да. Вот понимаете, вот эта доброта, вот эта излишняя, да. Добрым нужно быть к тем, которые заслуживают доброты. Вот понимаете, все это дело. Это жестко, конечно, но надо по справедливости. Вот сначала, чтобы это была правда и справедливость, это вот как... Лезвие бритвы, понимаете? И все. И после этого э, можно говорить о гуманизме, о прочих этих самых достижениях цивилизации и прочего. Да, ну Но только обычно. после того, как обрезать вот это все по правде и по справедливости. Если быть добро, доб, добрым ко всему, ну сейчас я тут это самое, ко всему подряд, то э, останется ли добро э, действительно заслуживающим? Это по поводу посуды вот это что я говорил, битве уже написал. Вот почему в армии солдаты несчастливые. Там столовых посуда алюминиевая. Так, что-то еще хотел сказать.